Как начать записывать подкасты? Очень просто, купи микрофон, после этого начни создавать контент-план, напиши о чем ты будешь говорить и записывай аудиофайл. Затем найди, где их разместить, это можно сделать на своем сайте, это совсем недорого. И добавь подкасты в Apple и в Google, дождись в месяц и получи тонну трафика. И это действительно можно делать прямо сейчас, и это не стоит каких-то космических денег, а даже стоит практически ничего.